Ну что ж рассмотрим эти же четыре определения вектор модуль вектора обратный вектор и нулевой вектор в аналитической интерпретации что такое вектор в аналитической интерпретации напомню что когда мы говорим о геометрических фигурах с точки зрения аналитики, мы подразумеваем какую-то систему координат. Для простоты давайте я возьму опять двумерную систему координат. Вот она такая. И... Возьму, значит, это у меня ось «x», это ось «y». И возьму набор чисел «x», «y». Я уже говорил, его можно записывать либо в строку, это будет вектор строка, либо в столбец «x», «y». Я уже сказал, как мы подразумеваем под этой парой чисел точку. Как мы ее находим? Вот она, «x» «y». Откладываем нужные числа. Кстати говоря, извиняюсь, здесь ошибка была. Здесь у меня, конечно же, должно быть наоборот. 3 и 2. Сначала мы пишем абсциссу x, потом ординату y. Что означает, что я беру, называю вот эту пару чисел 3, 2. И говорю, что это у меня какой-то вектор а. Что это за вектор а? Где он скрывается? Он скрывается, как и, напомню, определение геометрического вектора, начальная и конечная точка. Он скрывается в двух точках, начальная и конечная. Так вот, этими координатами задается конечная точка. То есть, вот я беру точку 3 по оси Х, например, точку 2 по оси y. Как получать точки, мы знаем. Восстанавливаем перпендикуляры до пересечения к соответственным осям. Вот точка А. Это точка А, конечная точка вектора. А начальная всегда это начало системы координат точка А. То есть, когда я задаю пару чисел 3 2, я задаю вот такой направленный отрезок. Вот он. Итак, вот, когда мы говорим об аналитической интерпретации вектора мы всегда считаем, что этой пары чисел задана вот эта точка, конечная точка вектора. Начальной всегда является начало системы координат. Вот, пожалуйста, вам определение вектора с точки зрения аналитической интерпретации. Это пара чисел. Ну, повторюсь, пара чисел для двумерного пространства. Для одномерного пространства, например, на прямой, Вектор А будет задаваться просто одним числом x. Это начало О. Например, x равное 3. Это что за вектор? Очень просто. Вот у меня точка 3. Это координаты. Значит, конечной точки. Начальное – это начало координат. Вот этот вектор у меня задан точкой 3. Для трехмерного пространства, соответственно, будет у меня что? Набор из трех координат x, y z абсцисса ордината и аппликата ну и так далее можно вводить многомерные вектора x1 x2 x3 x1 x2 и так далее x их уже трудно изобразить но ввести можно. Многомерные векторы. Вот мы дали определение вектора с точки зрения метода координат. Координатного метода. Соответственно, вектор А мы будем задавать Двумя координатами. И здесь разные авторы пишут по-разному. Некоторые пишут вот таким образом. АХ, АУ, соответственно, АЗ, например, если трехмерно. То есть они пишут координату каждую соответственную таким образом. Обозначение вектора в строке, в подстрочном индексе обозначение оси. Иногда употребляется другое, то есть... Обозначение оси в строке, а обозначение вектора в подстрочном индексе. То есть xA, yA и zA. Это дело соглашения. Мы будем использовать вот эту форму записи. То есть вектор у нас это набор его координат. В какой-то системе координат. Второе определение это модуль вектора. Модуль вектора – это число. Как же это число мы получаем, исходя вот из этих чисел? Очень просто. Модуль вектора А – это, в общем-то, теорема Пифагора. Ах в квадрате плюс Ау в квадрате. Потому что, напомню, у нас длина вот этого отвеска будет Ау. Длина вот этого отрезка будет АХ. Ну, а длина самого вектора это и есть его модуль А. Эти три отрезка составляют прямоугольный треугольник, поэтому к ним мы применяем теорему Пифагора. Ну, если дело касается трехмерного случая, то, соответственно, еще прибавляем квадрат третьей координаты. Итак, вот это число а и будет называться модулем вектора а что такое обратный вектор вот нам задан вектор а ну или как мы уже поняли вектор оа то есть вектор ах ау аз какой вектор будет изображать вектор АО, то есть обратный вектор. Что это за вектор будет? Очень простой. Надо просто поменять знак у каждой координаты. Минус АХ, минус АУ, минус АЗ. Ну и, наконец, какой вектор будет нулевым? Напоминаю, нулевой вектор вот у нас. Это когда начальная и конечная точка что совпадают. То есть как это... Будет вектор, у которого точка А совпадает с точкой О. А это значит, что это будет вектор какой? О. О. То есть 0, 0, 0. Конечная точка О совпадает с начальной нулевой. Вот это и будет нулевой вектор. Вот мы ввели 4 базовых определения. С точки зрения геометрии и с точки зрения метода координат. Мы можем говорить о векторах, либо как о геометрических фигурах, направленных отрезках, либо как о наборах чисел, то есть о наборе координат вектора. В следующем фрагменте мы начнем изучать действия с векторами.